Дорогие друзья, представляю вот, э, Венера Ибрагимовна у нас суперспециалист по йоге. И у меня я делал свои исследования, и я хочу посоветоваться у меня не все ответы есть на вопросы, я сам еще учусь. И вот что я хотел с вами посоветоваться. Э, что я наблюдаю, часто мы к нам приходят пациенты такие, да и на улице мы их видим. Вот такая вот поза. Вот, да, то есть живот впереди, таз впереди, сутулиный или просто Сутулиный, особенно если это возрастные люди, там вот 60 плюс 80 почему-то ходят Вот таким вот образом походка идет. Вот. Я долго исследовал это, и когда просто пальпацию проводил по людям, а из-за чего это происходит? Это происходит. Нам раньше говорили идет спазмирование и прочее, а вот когда уже восточные практики начали изучать, я вижу, что проблема основная идет вот отсюда, то есть вопрос идет в эмоциях. И эмоции какие? Негативные эмоции. Конечно. Ну да, как обычно что-то раздражает, может быть что-то в жизни, может быть с родственниками обостряются какие-то сложности, и человека на фоне негативных эмоций спазмируется передняя часть тела. Передняя то есть да, передняя часть тела. То есть здесь что, какая проблема? Именно вот эта вот шейная мышца передняя. Вот вы прям ключично-сосцевидную мышцу можете ее потрогать, да? Лестничные мышцы, мышцы груди. Вот они, вот они, да. То есть вот палец можете вставить. Вот она мышца груди. Дальше прямые мышцы живота, косые мышцы, да. И вот вот оно, мы получается вот такие спазмерные. Дальше, ну, например, будет то ребенок там или Пожилой человек или там, твои родители, какие-то знакомые, ты говоришь ему, раз, вот еще, я часто вижу просто это такое, раз по спине хлопнут, ну-ка выпрямись. Но что он делает? Вот он стоит, он выпрямляется. Он выпрямляется. А за счет чего он выпрямляется? Он начинает напрягать мышцы спины все. А здесь очень много мышц. То есть он, имея здесь спазм, он создает дополнительный спазм в пояснице. Особенно это вот женщин касается, моют посуду, вот они вот в таком состоянии чуть подав тело чуть, -чуть вперед, это же просто э, несколько, сотен, несколько сотен килограмм, около 250-400 килограмм идет нагрузка вот в этом положении, когда вы моете посуду. Так вот, человек, получается, не расслабляет переднюю часть тела, но при этом еще и напрягает и заднюю. Да, есть комплекс мою упражнений. Не всем ему легко его делать. Мы сначала говорили, что его можно делать там, из шести упражнений, тоже ссылка будет в описании. Мы говорили тоже раньше, что этот комплекс можно делать после ну, моей правки, да, после вот, как у нас все эту правку пройдут. Но сейчас вижу, что когда люди пишут отзывы о том, что всем помогает, на самом деле легче начинает себя чувствовать, там комплекс так задействован, что не как вот в спортзале говорят, нужно закачать мышцы спины. Да, все говорят, закачка мышц спины? Зачем тебе напрягать еще дополнительно мышцы, когда тебе прежде всего нужно расслабить переднюю часть? Вот Венера Ибрагимовна, вы много лет, там, сколько уже, 14 лет экспериментируете, практикуете йогу в различных школах, свою школу создали удивительную, да, то есть удивительные успехи. И вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-то э, доступные, которые может человек без особой подготовки? выполнить упражнение, будь то мужчина, женщина, ребенок, или же вот, чтобы мама за своим ребенком последила. Смотришь, вот твой ребенок сутулиться, и я его не по спине ехал, бью, чтобы он выпрямился, а мы сделали, встали с ним и сделали упражнение, и ему уже неудобно стало сутулиться. Есть ли такое? там что такое есть, такое было много лет назад, тысячу лет назад. Просто эти знания, они утрачены до наших времен, пока не дошли, они утратили свою значимость. Эти знания давно описаны в разных трактатах, и в ведических трактатах, и в мусульманских трактатах. Все это есть. Просто до нас не доносят эту информацию правильно, она Хотите извращена. – скрывают? – Нет, нет, потому что другие ценности в жизни – Другие ценности. Мы куда-то бежим. Да, мы куда-то бежим, надо куда-то бежать, заработать, войти вот в эту колею и в этой колее прожить всю свою жизнь, проработать на заводе от звонка до звонка и до пенсии. Мы боимся выходить из колеи, и смотреть шире. А сейчас время такое, что оно призывает всех нас, людей, выйти из колеи и посмотреть на мир под другим ракурсом, и принимать свое пространство знания. Да, мы когда росли в детстве, нам подходили, вот так ударяли по спине говорили, сиди ровно. Мы на время... Асан поддержали. Но мы не понимали, почему мы должны сидеть ровно и что за этим стоит. Угу. Детям нужно объяснять, для чего нужно сидеть ровно. Что за этим стоит? Ну, вот и ребенок, он живет эмоциями. Он не может это контролировать свое. Это вот мы, когда в Китае были, там у них они детей заставляют как воротники втыкают и голову Да, сюда. да, там рамки ставят, а да. чтобы да. они дальше лоб не опускали. Ну это же тоже неправильно. Ну, наверное, они объясняют им. Что за этим стоит? Нет, Я не там, знаю. Там, там, там жестко нет, все, там, да? Там жестко. Там диалога нет. Я все-таки пришла за годы практики к выводу, что с людьми надо разговаривать и доносить вот сюда в сознание человека, укладывать знания, что за этим стоит. Я вот отвлекусь от темы. Мама мне в детстве говорила: не сиди на пороге. Но почему-то дети очень любят сидеть на пороге. Но мама не объясняла почему. Я уверена, что моя мама просто забыла, и, возможно, ей ее мама тоже не донесла почему. Но уже в взрослом возрасте через знания я узнала, почему нельзя сидеть на пороге. Это я вам потом расскажу, почему нельзя сидеть на пороге. Почему нельзя сидеть на столе? Понимаете? Не сиди на столе. Но родитель не сказал, что это престол. Понимаете? Вот. Если бы ребенку объяснили на тот момент, что это такое, он бы не сидел на столе, он бы не, не сидел на пороге. Понимаете? То есть нужно доносить до конца информацию, а не брать ее, вот как у нас любят на Ютубе, брать, брать из контекста фразы и говорить, а вот она сказала неправильно, а вот она сказала так, или он, она же любит это. У информацию. нас с вами будет, я думаю, что мы сделаем с вами отдельную тему для разговора да, на эту тему. Да. Сейчас больше интересно. Вот, я там отец, да, у меня маленькие mm -hmm. дети, но у mm -hmm. меня у самого там стресса, например. Mm -hmm. Может быть, это мама перед вами. Вот какие мы можем сделать просто упражнения? А, какими очень быстро доступны. может быть, на работе, да, я сижу, у меня сейчас там 10 в 11 приходит я начальник или совещание какое-то да. неприятное, что я могу сделать? Вам не нужен коврик, вам ничего не нужно, вот как вы были в пространстве, стояли вы, сидели ли, вот тут вы уже можете применить это упражнение. Это упражнение называется в йоге, йогическое дыхание «гора-яма» но это в йоге мы так называем, yeah. в традиционной медицине это называется диафрагмальное дыхание. Uh -huh. Пожалуйста, кому как нравится, так и называйте. Но я в теме йоги. Вы научите я, меня. Да, я обязательно вас научу, покажу. И вот так мы будем расслабляться через дыхание. И если перед вами сейчас, вы знаете, что у вас совещание, или какие-то трудные, сложные переговоры, да? или вы уже побывали на переговорах, где вы спазмировались. Не только мышечный корсет спазмировался, а спазмировались внутренние органы. Угу. Печень там... Поджелудочная железа, кишечник, все стоит. Угу. И я вам покажу, как можно быстро расслабиться. Мои ученики на йоге это умеют, владеют, но это уже продвинутый уровень йоги. Они уже пять лет в теме йоги. Понимаете? Ну вот я не в теме. Научитесь. Вы меня. не в теме. Я вам обязательно покажу. Что нужно делать? Ну, у нас пространство позволяет, поэтому да. мы займем горизонтальное положение. Хорошо. Но это можно делать и стоя, и сидя. Вы это можете делать даже в тот момент, когда вы гуляете, идете угу. в, в любом положении. Ну вот, Искандер Станович, вы легли. Для обычного человека вы просто лежите, отдыхаете. В теме йоги это называется поза мертвого человека. Ладони угу. в небо. Носочки наружу, пяточки внутри, пространство между областью подмышечной впадин, область промежности, пространство, то есть чтобы прана, то бишь воздух, равномерно распределялся по вашему телу. Как правило, большинство людей дышат легкими, вот грудное дыхание. Нам нужно сейчас закрыть глаза, из внешнего космоса, из внешнего космоса увести все внимание в ваш внутренний космос. Ваше тело это космос. Все внимание уводим внутрь себя. Нить осознающего внимания переводим на область живота. Я кладу руку вам на живот. И мы делаем вдох. Вдох мы делаем животом и выталкиваем мою ладонь. Задержка дыхания. Один, два. И осознанный выдох. Моя ладонь опускается, и живот уходит в пространство поясничных позвонков. Снова вдох. Выталкиваете мягко мою руку, идет натяжение косых и прямых мышц живота, задержка дыхания на 1 и два и осознанный выдох, равномерно распределенный выдох, как будто вы выдыхаете в коктейльную трубочку, пупок уходит в пространство поясничных позвонков, вдох, задержка дыхания и осознанный выдох. Вначале вам неудобно будет выдыхать носом. Если у вас нет такой практики, делайте выдох через рот. Со временем опыт ваш позволит выдыхать и выдыхать через нос. Моя рука проваливается, и пупок уходит в пространство поясничных позвонков. Вдох, живот гора. задержка дыхания и осознанный выдох. Живот уходит в пространство поясничных позвонков и обретает форму ямы. Снова вдох и выдох. Вот таким образом мы расслабляем весь мышечный корсет и расслабляются внутренние органы. Кишечник, мочеполовая система. Расслабляется наш один из важнейших органов – это печень. Наш король, терпеливый очень орган. Расслабляется наша принцесса. Это наша поджелудочная железа. Очень капризный орган в организме человека. Если печени, как правило, хватает на одну человеческую жизнь, то поджелудочной железы не хватает. Это очень капризный орган. Пожалуйста, будьте внимательны к этому органу. Вот таким образом вы можете расслабляться настраиваться на те события, которые вас ждут, совещание, например, у вашего руководителя, или какая-то встреча, или, например, вы ехали за рулем, и была такая ситуация аварийная. Вы можете буквально сделать только пять дыхательных циклов, и вы снова восстановлены. Сердцебиение учащенное становится в норму, дыхание выравнивается, и вы снова прекрасно себя чувствуете, выровнен баланс, Все, асана выполнена достойно, и впереди вас ждут подвиги. А сколько раз на повторений? Искандер когда вот что в йоге, когда мы делаем асаны, бывают сложные асаны, перевернутые асаны, например, шерша асана, столько на голове, да, для меня это замечательная асана, я в ней вообще не вхожу ни в спазмы, ничего, я очень люблю эту асану. Но для кого-то эта асана сложная, и выход из асаны... Мы вы... После каждой асаны мы выходим и садимся в просмотр той асаны, которую мы делали. Что такое просмотр? Мы наблюдаем свое состояние, которое происходит после выполнения этой асаны. Наш ментальный план, что с ним произошло в тот момент, когда мы стояли у вас. Ну я фактически, я почти отключился. Я, понимаю, я просто, да. я, я умею. Просто, да. эмоциональный я умею, план, отключили. что происходило с эмоциями в тот момент, когда мы стояли у вас, и что происходило на физическом уровне в этот момент. Я видела, что и мысли, эмоциональный, и физический план был в балансе. Еще немного и вы бы у меня уже просто бы ушли. Да, в шавасана настои. Вот я, я, например, я сижу в офисе, да? Да, я сижу mm -hmm. на работе. Я хочу расслабиться, то есть у меня прошло тяжелое совещание, да. может быть, mm -hmm. меня отругали, mm -hmm. наоборот, взвалили на меня какой-то объект. Mm -hmm. Что мне сделать? То есть я то же самое я делаю, облокотившись на стул и сидя, раздуваясь. Ну, во-первых, нужно занять удобную позу. То есть я на стуле это могу делать? Да, на стуле очень важно, перед тем, как зайти... Какую бы либо асину нужно сперва заземлиться? Что это? Такое? Заземлиться. То есть вы сидите на стуле, вы должны почувствовать под собой энергию земли плотность земной энергии. Это очень важно. А как это почувствовать? Я как-то должен особо почувствовать это. Да, вы должны заземлиться. Вот в йоге есть такие асаны. Они все, мы во все асаны входим через заземление. Я показываю асану. И мои ученики, они не запрыгивают в вас, они в нее входят, но предварительно заземлившись. Вы сидите на стуле, вы уходите в ощущение внутреннего космоса и чувствуете точки соприкосновения со стулом и с полом. Если у вас стопы стоят на полу, вы четко ощущаете пространство стопы, контакта с полом. Вы чувствуете веер пальцев, пятку. То есть я должен сфокусироваться на, да, на да. Вы а? из внутреннего состояния уводите взгляд в стопы, и вы чувствуете плотность земной энергии, вы чувствуете ее силу. Вы сидите на стуле, все точки соприкосновения это ваше заземление. Uh -huh. вот, Понимаете? Вот, что. вот это важно очень в жизни и в жизненных асанах. Uh -huh. Когда перед вами какое-то событие, тоже совещание, например, да? uh -huh. вы не можете зайти в кабинет, вот так вот взлететь. Вы сперва должны остановиться, заземлиться, продышать и зайти красиво. И это совещание, uh -huh. это уже асана. Совещание это уже асана, как uh -huh. на коврике асаны, Uh -huh. Так, и совещание – это тоже асана. Uh -huh. Вы сидите на совещании, вы коммуницируете, вы слушаете, вы взаимодействуете, вы реак... эм... реагируете. И ваш вот этот внутренний взгляд, он отслеживает, отслеживает себя в пространстве, как вы себя ведете, а как вы дышите в этот момент? А учащено ли у вас сердцебиение? А где вы дышите? А заземлены ли у вас ноги? не улетели ли вы какие-то там переживания, uh -huh. не разрывается ли у вас вот здесь внутри, не ком ли у вас в груди, uh -huh. не спазмировались ли у вас кишечники? кишечнике, uh -huh. в кишечнике, понимаете? То есть вы в осознающем присутствии, вы здесь и сейчас в осознающем присутствии. Uh -huh. Это такая философия, йога – это же философия, uh -huh. понимаете? Она очень интересная философия, и uh -huh. нужно хоть в этом направлении идти. Там очень интересно. Очень интересно. Там огромные знания. Заземлились, продышали и зашли. Mm -hmm. И в осознающем присутствии вы держите достойно красивую пасму. Как бы вас не оскорбляли, или как бы наоборот вас не поощряли, какие бы не высказывали на совещании какие-то негативные мысли. Понимаете? Вы в этот момент следите за своим состоянием. Как реагирует ваш физический план, ментальный план, эмоциональный план? Вы держите баланс. Вы не сваливаетесь в переживания, но вы не взлетаете в эмоции. О, меня похвалили, я классная. Нет. Да, спасибо. Рома. Мы держим баланс. Мы держим баланс, осознающее присутствие. И потом мы достойно выходим из совещания. Угу. Это мы сейчас говорили про совещание. Это можно перенести в личные отношения. Конечно, там. это там. Это коммуникация с любимым человеком, это коммуникация с детьми. С родителями. Да, с родителями. Это вдруг вы со узнаете, свекрови. что у вас какие-то анализы. Для девочек, для со свекровью, для мужчин, да, для да, девочек, да, с тещей, с да, да, да, да. Вы, например, узнали, что что-то не всё в порядке со здоровьем, понимаете? Так, угу. впереди ждет асана. Как? Я в нее вхожу вот в таком состоянии, в трясущемся, да, угу. эмоционально. Угу. Вот здесь бардак, здесь разрывается, тело трясется, или же ты продышала? Так, впереди ждет асана. Угу. Угу. Мы будем ее проживать достойно, красиво, не теряя своего лица. Неспозмерность, через дыхание, мы пройдем красиво, эту awesome. И постепенно мы начинаем решать эти вопросы, которые поступают по мере, решаем вопросы по мере их поступления. Голову не превращаем в чердак с сундуками. У нас там, да, у нас есть там события прошлых лет в этих сундуках, но мы четко вешаем замок амбарный на эти сундуки и контролируем, чтобы крышку не сорвало в этих сундуков. Uh -huh. Бывают моменты, когда сорвает. Бывает момент. Но вы, вы поняли, что один сундук сорвал, и оттуда вывались в Алиники, там 30-летней давности, да, побитой uh -huh. моли. Uh -huh. Вы входите, поднимаетесь туда, просто хладнокровно берете эту шубу поеденную моли, кладете в этот сундук, закрываете крышку, прям визуализируете там барный замок, вешаете, забираете, выбрасываете ключ и уходите оттуда. Делать там нечем. Отсюда выходим. Все. Вот, это классно, это классно. Спасибо. Здесь получается, то есть мы не только упражнениями в офисе, я не могу физически это сделать да. упражнение, но вот дыханием, Дыхание. вот этим дыханием я буду экспериментировать. Спасибо Нужно вам большое. Нужно экспериментировать. После каждой осны я даю время на просмотр. Восстановить свое состояние. Ну, где-то сердце учащенное, где-то дыхание очистилось. Да, три-пять циклов. Больше я не даю. Что такое три-пять циклов? Три дыхательных цикла. Вдох-выдох. Это один цикл. Вдох-выдох. Если асана не сложная, я даю три цикла, чтобы восстановиться. Если асана сложная, я даю только пять циклов для своих. Угу. Дай им волю, они дышать будут и не надышатся. Понимаете? Mm -hmm. Я им всегда говорю, за пять циклов восстановиться. Вы не знаете, какая асана будет следующая. А может быть, она еще сложнее этой будет. Понимаете? То есть научиться восстанавливаться в короткие сроки. В короткие сроки. Вы, мы не знаем, что будет завтра. А может быть, завтра его не будет вообще. Вы видите сейчас, что вы абсолютно легко Можете научить себя, своего ребенка, своих родителей, своего близкого человека, будь то супруга или супруг, может быть, да, научиться расслабляться. Мы все живем по трем принципам. Должен, обязан и надо. Как прочищать мозги, как расслаблять свое тело, как быть в покое. Нас этому не учат наша культура, вот постсоветское пространство наше. У нас с этим большие проблемы. И вот если вы этому не научитесь, этому нас никто не научит. У нас а, Венера Ибрагимовна как раз проводит а, занятия по йоге у нас в центре в нашем. И а, здесь вот как раз ведутся вот эти разговоры, где мы залазим, как раз разбираем. То есть вы находите под себя индивидуально, как говорится, вот эти сундуки. И мы, мы их... Мы их или э, учимся удерживать, или с другой стороны, наоборот, вскрываем и перетряхнем все, всю моль выгоним, всю пуль вы, пыль выгоним. Эти с, сундуки или мы опустошим, совсем они нам не нужны. И и нужны или, или, замучили, или да, да, да, или же с другой стороны, чтобы, может, вообще нам этот сундук не нужен и надо уже переходить к шкафу купе. Ладно, друзья, я вас искренне благодарю, я буду однозначно применять, я, я использовал подобные вещи, но иногда в период стресса ты это забываешь, откровенно скажу, я благодарю вас искренне.